Окраска камуфляжной амуниции. Покраску однотонной униформы мы рассмотрим. Рассмотрим нанесение камуфляжа на фигурку из того же набора. Для работы нам понадобятся темперные краски, кисти размера 1 и 2, салфетки для очистки и высушивания кистей и стакан воды, чтобы разводить краску и промывать и смачивать кисть. Для начала покроем фигурку базовым цветом. В качестве базового выбираем тот цвет, который доминирует в нашем камуфляжном рисунке. Для первого слоя оттенок берем несколько ярче финаль. После того как первый слой просох в течение часа, наносим второй слой. Оттенок для него выбираем максимально близкий к финале, но краску используем сильно разведенную. Это позволит подчеркнуть рельеф еще на стадии базовой покраски. После высыхания базового слоя, можно переходить к нанесению камуфляжного рисунка. В нашем случае будет всего три цвета, первый из которых уже нанесен. Рисуем контур цветового Затем аккуратно раскрашиваем. Если пятно не получилось или просвечивает базовый слой, можно нанести еще краски, корректируя рисунок. Следует помнить, что на стыках деталей униформы и различных швах рисунок коммунеза сбивается. Проще всего отметить эту особенность на рукавах одежды, накладных карманах или капюшонах. После нанесения цветовых пятен стоит просушить минимум час и можно переходить к следующему цвету камуфляжа. Цвета, как правило, наносятся в порядке убывания. Чем меньше цвет присутствует в рисунке, тем позднее он наносится. У каждого камуфляжа есть свои особенности. В процессе работы лучше всего держать перед глазами одну-две фотографии реальных образцов. Это позволит сделать рисунок максимально проблокодовым. Перед тонированием фигурку стоит основательно просушить. В зависимости от общего вида камуфляжа, происходит и нанесение затемнений и высветления. Для светлых необходимо скурпулезно подойти к нанесению, для темных наоборот – к высветлению. В нашем случае камуфляж скорее светлый. Наносим предварительные тени, достаточно схематично. После высветления к теням мы еще вернемся. Краску используем сильно разведенную, чтобы она заполняла швы, стыки и углубления. Высветление наносится оттенком близких к базе, но более светлым. Краску также используем очень жидкую для получения тонких светлых слоев. Высветление наносим элиссировками, несколькими последовательными прозрачными словами. Финальные затемнения наносим сильно, можно сказать, в предельно разведенной краске, позволяя ей скапливаться в самых затемненных листах фигуры. После высыхания эти лужицы превратятся в замечательные и аккуратные тени. На последнем этапе можно нанести самые мелкие элементы камуфляжа. Тонкие линии в виде дождика наносятся поверх всех слоев, чтобы не потеряться при тонировании и сохранить узнаваемый узор оскольчатого генера.